Следующая песня, товарищи ученые, uh, Усоцкого часто спрашивали, там, придумайте песню про наших ученых. У нас в uh, город ученых, наши научной области. Ну и как бы эта песня, и нам создано и вам, тоже ваша часть, это был подарок, Товарищи ученые. Товарищи ученые, доценты с Замучились вы с сексами, запутались в нулях, Сидите, разлагаете молекулы на атомы, Забыв, что разлагается картофель на полях, Изглянили, да и соблесни, по лесам излищ пытаетесь, И корни извлекаетесь, по десять раз на леню. Ох, вы там доболуетесь, ох, вы-то извлекаетесь, Накормим, значит так автобусом на доску не доезжаем, а даже соль и не станать. не картошку все мы уважаем, когда сальцой ее намять. Вы можете прославиться почти на всю Европу, как с лопатами прорези, здесь свой патриотизм. Собак нажимаем в режите, а это паникизм, товарищ ученые Кончайте под ожовщину, бросайте ваши опыты, хидолиты, агнеталиты. Ведь вяжем в землю общую, оставьте наши временные. В земле все агнетино, а водины и навоз. Так значит, автобусом, там по поводу а там мы стоим, не становимся. Ее намять К нам нужно даже с семьями С друзьями и знакомыми Мы славно здесь разместимся И скажите им потом Бог с ними, с этими генами Пусть с ними, с хромосомами Мы славно поработаем И славно отдохнем Товарищи ученые Танценты Кандидаты Миттерстен И ненаглядные Любимые до слез Остатки наши вредные В земле все все едино Апатиты и навоз Так приезжайте, милые Рядами и колоннами Хотя вы все там химики И нет на вас Христа, Но вы, вы там задухнетесь Под синхрон позатронами А здесь места отличные Воздушные места товарищи, ученые Не сомневайтесь, милые Более вас, конечно, не угладится Но там В злопотами и свилами,